Доброго дня, уважаемые зрители! Приветствую вас на канале Блажен Муж. Мы вещаем только для трезвомыслящих людей и патриотов родной земли и небесного царства. А царь наш – Господь Бог Иисус Христос. Александр Васильевич Суворов. Если есть что-то хорошего и славного в понятиях – Русь, Россия, русский, то 30% того состоит из понятий суворов. Непобедимой славной суворов, высоко поднявший слова ⁇ Русская честь, достоинство, слава русского солдата, слава русского оружия, непобедимая слава воина-свободителя ⁇ к сожалению, сегодня эта слава сильно подорвана. Под вопросом стоит вообще умение воевать. Великий русский полководец Александр Васильевич Суворов. Светлая ему память. Вечно будет жить в сердцах людей всего мира и всех времен. За всю свою карьеру полководец Александр Суворов не проиграл ни одного сражения неоднократно на голову разбивая значительно превосходящие по численности силы противника в 4 в 5 и более раз что еще раз доказывает что численность не главная определяющая победы всего участвовал в более чем 60 сражениях и боях и это только исторически Документально зафиксировано. Известен своей заботой о солдатах. Откуда черпал силы для своих великих побед этот невысокого роста худощавый человек с непогенеральски тихим голосом? Статистика уничтоженного противника на одного Погибшего русского солдата в сражениях Суворова, Суворова колеблется от семи, восьми, десяти и более единиц врага. Причем речь идет о наступательных сражениях, где по всем канонам военной науки превосходство наступающих должно быть минимум пятикратным, чтобы победить. Википедия «Сражение при реке Рымник» в Румынии. Русско-турецкая война 1787 года-1791. 6,5 тысяч русских и 18 тысяч австрийцев против 70 тысяч турок. То есть один против трех. Продолжалось 12 часов. И завершилось полным разгромом турецкой армии, которая потеряла около 20 тысяч человек, только убитыми. Потери союзных войск составили 400 австрийцев и 200 русских. Против одного погибшего русского и двух австрийцев было положено 200 турецких янычар. Последнюю свою знаменитую итальянскую кампанию «Приход через Альпы» в 1799 году Суворов совершил за год до своей кончины уже в 70-летнем возрасте. Ни одна армия в мире не совершала ничего подобного ни до, ни после Суворова. Много раз, будучи раненым, Суворов никогда не покидал поле боя, боя до полной победы. Александр Васильевич Суворов родился 13 ноября 1727 года в семье русского дворянина, генерала Василия Суворова. Назван Александром в честь русского святого воина Александра Невского. Детство провел в отцовском имении в деревне. Александр рос слабым ребенком, часто болел, что вызывало у отца опасения, сможет ли он вообще принести какую-то пользу Отечеству. слабой и болезненный Сашенька, что бы то ни стало, желал быть военным. И в слабом теле уже с раннего возраста начал проявляться дух воина. Так как Суворов потом будет закалять и тренировать своих подчиненных, он с детства начал закалять и тренировать самого себя. В любую погоду, легко одетый. Он часами занимался конными упражнениями, включал себя к ледяной воде, питался грубой и простой пищей. Желание посвятить себя военному делу было столь велико, что когда отец говорил ему, что он хочет отдать его на статскую службу, то он отвечал, что лучше умрет, но не откажется от солдатской доли. Сын генерала в 15 лет был зачислен рядовым в Семёновский полк императорской армии, где я прослужил 6 лет. За это время изучил несколько иностранных языков, посещая кадетскую школу, так и изучая самостоятельно. Так начинается постепенный карьерный рост Суворова до самых высших боинских мировых званий до генералиссимуса русской императорской армии, кавалера всех российских орденов своего времени и многих иностранных наград. А В обычной жизни Александра Васильевича легко можно было принять за рядового. Он носил полинявший плащ, доставшийся в наследство от отца, спал на соломе рядом с простыми солдатами. Своров не расставался с Евангелием. Каждое сражение начинал с молитвы. О своих наставлениях солдата писал: «Молитесь Богу». От него победа. Я не знаю, как и чему сегодня учат в военных академиях, но явно, что эту главную заповедь Сворова там точно всерьез не принимают. От этого случаются множественные случаи позорных поражений. Смешно смотреть, как от смешки тупо набитых и оболваненных пропагандой атеизма, строя солдат, вызывают батюшку для какого-то как какого театрального действия с окроплением святой воды. Это скорее походит на насмешку перед церковью веры, чем на благовейное отношение к ним». На просьбу биографам дать ключ к своим невероятным военным успехам, Своров всегда отвечал твердо. Почитая и любя не лицемерно Бога, а в Нем и братья моих человеков, никогда и соблазнялся роскошной и беспечной жизнью. Всегда бережно и деятельно обращался я с драгоценнейшим на земле сокровищем временем и в обширном поле, и в тихом уединении, которое везде себе доставлял. В 1794 году граф Цуката, и его биограф так описывал Суворова. Суворов пригласил меня обедать в 8 часов утра. А вставал он всегда за 2 часа до восхода солнца. Я пришел и застал его при богослужении. Он читал большую книгу, по-видимому, Библию. Бросался на землю. Это означает... Клал земные поклоны. Потом взял музыкальные ноты, долго напевал в полголоса, потом отдал их певчим хорам. Церковь Суворова была совершенно устроена. Там всего доставало, и все возилось на шести лошадях. Это было единственное личное имущество генералиссимуса Суворова. Что-то иное, другое, типа кровать, диван, стул, стол, умывальник и тому подобное. Суворов ничего такого с собой не возил. Из воспоминаний о Суворове шведского генерала Густава Армфельда. Потом мы спустились с лестницы через двор в его апартаменты.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 складывалась менее удачно, чем служебная карьера. 40 лет по настоянию отца он женился на дочери обедневших дворян, которая была на 20 лет моложе его, малограмотно и пристрастно к мотовству и увеселениям. Хоть она и родила генералиссимусу сына и дочь, жили они порознь. Своров выделял на содержание жены 1200 рублей ежемесячно, что по тем временам были большие деньги. В остальном жили каждый сам по себе. Своров всегда отличался высокой нравственностью, милосердием, благотворительностью, правдолюбием, целомудрием, то были те самые большие звезды, украшавшие его. Он начинал и заканчивал каждый день свой молитвой, строго соблюдал посты, хорошо знал чин церковной службы, читал и пел на клиресе за богослужением, сам строил храмы. Пред каждым сражением он. С молитвой обращался к Богу о помощь. Хорошо знал Евангелие и все заповеди Божьей. Своров, конечно, помнил слова Спасителя, без меня не можете творить и ничего. Поэтому он постоянно призывал солдат, все начиная с благословения Божия, молить Богу, от Него победа. Особенной торжественностью отличались богослужения после победы. Каждую свою победу и удачу полководец приписывал прежде всего Богу, поэтому спешил в церковь на благодатственный молебен. После боя в присутствии Суворова и всех офицеров совершались панихиды по погибшим воинам. Каждого погибшего воина поименно поминали на богослужении, воздавая воинские почести. Суворов сам лично обучал воинов закону Божью и молитвам. Вот он, где заключается главный успех Суворова а потом уже в строевой и огневой подготовке. Что, к сожалению, современным деревянным генералам это и в голову не приходит. Сами, будучи запущенными атеистами, они и армии ничего другого предложить не могут. Русские православные воины никогда... При Суворове не были мародерами, убийцами и грабителями гражданского населения. Обращаясь к своим воинам, Суворов говорил, чудо-богатыри, Бог нас водит, Он нам генерал. Грех напрасно убивать, с пленными поступать человека любиво, стыдиться варварства. Обыватели не обижай, он нас поет и кормит, солдатный разбойник. Эти наставления Суворова особенно впечатляют на фоне обращения Наполеона к войску перед вторжением в Россию. Он говорил, Москва и Петербург... Будут вам наградою подвигов ваших. Вы найдете в них золото, серебро и другие сокровища. В переходе через Альпы Суворов говорил, проведение, то есть Божий промысел, забросило нас в облака. Знаешь ли ты трех сестер, которые перевели нас через горы? Их зовут Вера, Надежда и Любовь. С ними Бог, говорил полководец. Он постоянно экзаменовал солдат, задавая им каверзные вопросы, и ждал на них немедленного, четкого ответа, благодаря чему он Отрабатывалась быстрота мышления, необходимая как в бою, так и в повседневной жизни. «Сколько расстояния от Земли до Луны?» Иногда неожиданно задавал Суворов вопрос простому рядовому. И если тот мешкался, сам уверенно отчеканивал три суворовских перехода. В другой раз, приехав на прием к императрице, он сначала сделал три земных поклона перед иконой Божьей Матери. Это встать на колени и лбом коснуться земли, а потом только подошел к государыне. Екатерина II после этого приема подарила Суворову соболю шубу, крытую зеленым бархатом. А спустя короткое время он передарил эту простому моряку. Если к Суворову подопечные офицеры являлись щеголями, разукрашенными пестрыми ленточками или золотыми цепочками в пудре, в духах, он начинал при их появлении прочитать что-то невразумительное, делая вид, что очень испугался, уползал в угол или под стол и настойчиво умолял чтобы как можно быстрее удалили от него это приведение. Свору был против палочной системы и муштры в армии, против введения русских порядков. Он приговаривал «Пудра не порох, коса не тесак, и я не немец, а природный русак». Эти обстоятельства вызывали раздражение и гнев императора Павла I, и Суворов попадал под опалу, его отстраняли от армии. Между тем, простым солдатам он проявлял любовь и заботу, называя их чудо-богатырями. И они, чувствуя отцовскую любовь, отвечали ему, своему фельдмаршалу, беззаветной преданностью выполняя его приказы, совершали героические подвиги. Перед штурмом Измаила Суворов объезжал полки, беседовал с солдатами и отдавал распоряжение. Сегодня молиться, завтра поститься, а послезавтра победа или смерть. Турм Измаила был торжеством русского оружия. Крепость считалась неприступной. И прав был Суворов, когда говорил, что победу в таких битвах одерживает прежде всего сила духа и бесстрашие русских воинов. В 1800 году Суворов составил покаянный канон Спасителю. Твой есть Ас, говорил он в финале этого обращения к Господу, включая себя в его руки. Твой есть Ас. Суворов. 19 мая 1800 года Александр Васильевич Суворов. Пройдя исповедь и приняв святое причастие, скончался. Граф Римский, светлейший князь Италийский, граф Российской и Римской империи, генералиссимус российских морских и сухопутных войск, кавалер многочисленных орденов и наград. Был похоронен в Александра Невской лавре города Петербурга. На его надгробии написаны простые и скромные слова. Здесь лежит суворов. Этого достаточно. Ибо выше этого боевского звания еще ничего и не придумано. Вот цитаты и фразы великого полководца и национального героя России. Чем больше удобств, тем меньше храбрости. Воевать не числом, а умением. Сам погибай, товарищи, выручай. Деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, а время дороже всего. Молись Богу, от него победа. Он наш, он наш генерал. Он нас и водит. Безбожие поглощает государство и государей, веру, права и нравы. Все Суворовские правила живут и действуют не только в военном деле, но и во всех делах житейских. Поэтому каждому человеку Нужна ежедневная, утренняя и вечерняя молитва, чтобы не потеряться и не сбиться с верного и правильного пути, не угодить ловушку сатаны. Отче, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Россию отстояли ученики и питомцы Суворова, такие как Кутузов, Багратион, Барклай-де-Толли, Раевский, Платов, Милорадович и другие суворовские чудо-богатыри. На Бородинском поле стеной стояли 44 полка, прошедших в боевую школу Суворова. По которую сломался клин армии Наполеона, заставляя подчиненных офицеров и генералов Суворов говорил: дух укрепляй в вере отеческой православной, безверное войско учить, что железо переженное, то есть незакаленное, точить. Составленная Сувором, Суворовым тетрадь капральских бесед начиналась словами «Молись Богу, от Него победа! Пресвятая Богородица, спаси нас! Святителю Отче Николое Чудотворче, моли Бога о нас!» И дальше шло Суворовское поучение. Без сей молитвы оружие, то есть сабли, не обнажай, ружья не заряжай, ничего не начинай. Без сей молитвы оружие не обнажай, ружья не заряжай, и ничего не начинай. Я думаю, что каждому надо призадуматься над этими правилами Александра Сворова, чтобы применять их в собственной жизни. Ну а на сегодня все. Всем всего доброго. До новых встреч.